Ну, по ножовщина у нас, дорогие друзья, на карте Мираж Коса Смерти против Таймфактор Финал Типи Гейм, турнамент номер 2 В рамках которого ножи выигрывает коллектив Коса Смерти Как я понял как я понял, а может я и неправильно понял, но учитывая, что ребята не стали менять стороны, наверное, я понял все-таки все правильно. Состав. Коса смерти это. Стаффи, Смог, Джекпот, Эвольверс и Рейдж. Команда Таймфактор это. Денис, Дракон, Зенти, Брингер. Дабрингер тот самый и Иск с талантом. В общем, все эти ребята вам так или иначе знакомы, я уверен. Поэтому приятного просмотра зрителям и удачного матча нашим замечательным финалистам. Напоминаю, тысяча рублей за первое место. За второе место команда получит 400 рублей. Разница весьма существенна, поэтому, наверное, все-таки надо выигрывать. Три в 3. Атака устанавливает бомбу на точке Б. Погибли Стафи и Смок. Зенти и Иск с другой стороны погибли. Ну естественно, оборона отправляется ретейкать. Брингер разменивается, убивает джекпота и отдается при этом, конечно, Денис Дракон. Время работает не на руку игрокам обороны Эвольверс! И есть дефьюз-киты у Эвольверса, дорогие друзья. Коса смерти выигрывает пистолетный раунд. Очень-очень было непросто это выиграть, но благодаря стараниям Эвольверса все-таки клатч случился. Клатч года, конечно, хотя, наверное, это не назвать клатчем года, когда ты один в два вытаскиваешь, но а выиграл-то на самом деле раунд достаточно важный, в общем-то, для своего коллектива. Это плюс экономика, ну и опять же, для сильной стороны экономика, разумеется, всегда приоритетна. Так забавно, 400 рублей на пятерых в 2022 году, а там не на руке эти денежки. Это денежка, как бы, вот это важно понимать. Это денежка на на хостинге остается, то есть ты можешь арендовать свой собственный сервер, ну или там, если у тебя он уже арендован, допустим, проплатить его еще дальше. Вот так вот, короче, о, о, о, -о. короче, короче, вот это что вообще сейчас делают, то парни из команды Time Factor вываливаются на точку А, делают почти три минуса, чудом выжил, смог. Уцелел с одним хелспоинтом Но опять же у нас поставлена бомба И диглы от команды таймфактор Это в принципе всегда была достаточно Страшная сила си си сила забирает Стаффи Два игрока обороны остается в живых Это Смог и Вольверс. Смог спешно пытается перебазироваться на другую точку Ну а Эволверс Собственно говоря это Эволверс Вольверс надеялся. Зенти еще и хедшотом урабатывает смока. Ну и тут, видимо, и Вольверса еще убьют сейчас, да? Да. Все-таки выбивают все девайсы из команды коса смерти и таймфактор забирают себе свой экономический раунд на диглах. Вау. Зенти с дробовичком. <с с дробовичком, как это обычно и бывает. В общем, вот такая вот такая вот движуха. Выкинул дробовик, оставил, галил. Молодец, Зенти, правильно. Н не время еще пока выпендриваться. Но в теории, конечно, если все будет у Factor нормально, то, конечно, они обязательно вооружатся дробовиками. И пару смешных раундов наверняка сыграют, зная коллектив таймфактор. Это неизбежность скорее. Даблкил от Иска, один от Бринджера. Брингера и вот, в общем, вот этого вот... Гордого каэсера. Смок и Эволверс остаются вдвоем. Где-то я уже такое видел. И это где-то был предыдущий раунд. Смока вновь расстреливают. И ставят ему хэдшут. Хэдшут. Хэдшут. Хэ, хэд Денис Дракон. Эвольверс Без позиции. Без чего-либо. Поэтому, ну, тут очевидно, конечно, ГГшечка, к сожалению. К сожалению, для болельщиков косы смерти. Но у них экономические раунды не такие классные, как у коллектива Таймфактор. И это, опять же, я... Объективно сейчас смотрю на ситуацию Кстати, я не понимаю, вот люди в 1.6 э, Приседают и бегут При этом скорость не теряя, это как? Э, приседают и бегут Ну, это колесо И как банихопить без читов? Никак, наверное Ну, в смысле, банихопить как? Без читов только и надо бы не хопить. Типа, Макс, ты чё? Ну, это, типа, забавно Эволверс три... третий раз последний остается, как всегда И Вольверс просто самый живучий У всех по 100 хп, а у него 300 Оп, шуточка про тракториста проехала а, Рейдж минус Зенти Ну, очередной, кстати, экономический раунд у Косы Смерти Но этот раунд начинается хотя бы куда-то, ну, хоть как-то И Рейдж делает даблкил даже, дорогие мои друзья Правда, Иск, конечно... Ой, а Иск делает килл. Ну, вы понимаете, да, к чему это все ведется Четвертый минус от Иска Скорострелка вообще уже появляется у Дениса Дракона но ну а джекпот Забрал иска Это правда не сильно помогло команде коса смерти выиграть Поэтому счет, дорогие мои друзья 3-1 Калиточку В калиточку забирают еще один раунд Ребята из ТФ Вот, ну а касаемо Банни Хопа Ну это же элементарно на самом деле Вопрос практики Я пытаюсь это делать, но не получается Скорость очень падает Значит, Макс, неправильно делаешь Вот и все Колесо надо удалять вообще, фе, <смех> педали крутить там. Согласен, Снегурочка, вообще категорически, конечно же, нельзя. А, но приседать э, и бежать на контрол, ну, то есть даблдак выполнять, да, то есть это именно не, коли... не крутить колесо, а даблдакать э, гораздо сложнее. И при этом скорость у дака все-таки чуть-чуть проседает. Потому что крутить колесо, по сути, это сайлент run а это немножечко другое. Ну, разные пьесы, короче, но суть одна и та же. Два в три, дорогие друзья, оборона терпит опять-таки какое-то сокрушительное поражение на точке А. Хотя, вроде бы, все могло бы быть и не настолько уж плохо. Но надо смотреть, что сделает Смог со снайперской винтовкой. Будет ли он вообще пытаться открываться хоть куда-то. Нет, это сейф. Кстати, хочу вот заметить к словам от Володи. Воу, что-то Смог сильно залагал прям. А, хочу заметить к словам а, а, Володи, что Эвольверс трижды остается а, последним живым игроком. Хочу заметить, что Смог вместе с ним тоже постоянно уходит сейвить. Вот. Это классика жанра. Это, это, это полнейшая классика. Ну, отсейвились игроки обороны. Разумеется, это и снайперская винтовка, и МК, Все, что нужно, оборона перенесла в предстоящий раунд. Но счет 4-1. И надо понимать, что в данный момент коса смерти играют в сильной стороне. И этот счет, естественно, омрачает наверняка э, внутреннюю обстановку в команде. Ну, потому что, учитывая, что я когда-то тоже был игроком, я знаю, что это... Рвет душу, дорогие друзья. Невозможно просто так проигрывать в сильной стороне и относиться к этому как к чему-то хорошему. Смог забирает Дениса. Иск тут же дает ответный минус талант. Открывается на точку А сразу с двумя фрагами. И Джекпот с Вольверсом а, машут ручками своими соперниками. Своим, простите, не своими, а своим соперникам. Джекпота подорвали. И Володя, привет тебе. Снова и Вольверс остается последний. Володя, считай, сколько раз Эволверс остается в соло последним. 63 хп Но это и не удивительно-то на самом деле Что вот в этих рамках он остается последний всегда Потому что он держит точку Б А выход постоянно идет на точку А Ну, он даже просто со скоростью перетяжки а, Не всегда, к сожалению, будет успевать а, Занять ту самую нужную позицию Минус от Брингера. И это уже пятый, дорогие друзья. А пятый раунд это не просто пятый раунд. <coughs> Надо, короче, осмысленно, более осмысленно подходить игрокам обороны к тому, что вообще сейчас в целом происходит. Потому что происходит все очень и очень плохо. Очень плохо, дорогие друзья. Настрелы со снайперской винтовки от Иска. Пуля, кстати, там где-то очень близко пролетела с одним из игроков. И вот вам, пожалуйста, минус мог минус джекпот. Ну и заходи на точку А, называется, заходи не хочу, да. Забирают под балконом Рейджа, Стаффи тоже погибает, И Вольверс последний, Володя, пятый раз, да, насколько я понимаю. Пятые, пятая. попыточка от Эвольверса. Кстати, залепил сейчас в черепушку таланту. Неплохо достаточно залепил. Тут уже, конечно, никому не залепил. Услышал оппонента. Флешечка не ослепила, по-моему, если не ошибаюсь. Но тут без разницы. Это флешечка на самом деле. Не влияла она абсолютно ни на что. Чувствую, это будет игра в одну калитку. Не исключаю, Григорий, не исключаю. Надо колесико на мышке крутить. И будешь бежать и приседать а, Макс, вообще категорически не надо так делать Так делают только плохие люди Ну, конченые, если хотите, можно так сказать В общем, крутить колесо — это плохо Не крутите колесо Снова экономические укосы смерти Снова экономика а, помахала рукой и сказала: Давай, до свидания, до встречи. Коса смерти. Увидимся с вами когда-то в будущем. Но будущее все вот так и не наступит до сих пор. У оборонительной стороны проблема на проблеме. Рейдж на этот раз остался последний. Кстати, Володя, все, твое пари слетело. Слетело полностью. Зенти забирает рейджа. 7-1, дорогие друзья. 7-1 в сильной стороне. Коса смерти. Добрейшая утречка или добрый вечерочек. Я не знаю, как сказать сейчас косе смерти, но это, черт возьми, что такое это вообще? Матч, который просто ни в какую калитку вот не лезет. Две снайперские винтовки. На этот раз у команды Time Factor это Денис Дракон и Иск. Оба пытаются где-то кого-то насканировать и где-то кого-то застрелить. Пока все тщетно. А здесь Зенти уже принимает решение, что... А чё ж дать-то сидеть. Ничего себе, какие хэдшотики Зенти раздает. Минус от Дениса Дракона и от Брингера даже два, еще один хедшот от Зенти. Ну, как против такого играть? Вот когда просто ребята открываются, им тут же прилетает в лицо. И... Они вынуждены... Ну, просто да. Либо убегать с точки и пытаться сейвить оружие. Хотя, что там сейвить, если у них постоянно пистолеты по КД? Короче говоря... Мне кажется, да, без шансов. Это просто хитрость такая, Саш, когда соперники на А только выходят. Я иногда бежал на Б в соло стоять, и потом еще своим говорил, так вы в четвером. А, -а, а, понял! Ой, ты какой стратег, Володя! Понял, понял твою мысль. Ты, короче, кидал своих тиммейтов, чтобы потом их виноватыми выставить. Это сильно. Типа, вы в четвером точку не удержали. Ну, смотрите, дорогие друзья Пошутили и хватит, как говорится, да? Сейчас вы сами являетесь свидетелем неудачного выхода на точку А от команды Time Factor И по результату есть, конечно, небольшая попытка уйти на точку Б И эта попытка, ну, определенно, опять же, будет доведена до э, своего логического завершения При этом, кстати, получат сейчас смока в спину, что тоже очень неприятно Но поставят бомбу Скорее всего, игроки атаки все-таки, да, бомба установлена Иск забирает Рейджа, но нет никакой информации по Смоку. Хотя эту позицию уже, кстати, пора потихонечку начинать чекать. Смог ставит хедшот по Иску. Минус от Брингера. Один на один состав. и ставь и топает Брингер. О, ну нет, все Такое уже, если вот такое не выигрывать, на мой взгляд, будущего здесь у команды коса смерти, к моему величайшему к сожалению... Если мы говорим в каком-то позитивном векторе, наверное, нет. Но опять же, касаемо этого матча, то есть я не говорю, что как у команды у них будущего нет, да, но вот касаемо как минимум этой карты, ну, типа, типа нет, совсем как бы нет. Приветствую, Александр, удачный комментарий, брат, ты лучше. Привет, чат Ахмед, приветствую вас и приятного вам просмотра, присаживайтесь поудобнее. Эвольверс и джекпот, два минуса, иск, ответка по джекпоту, численный перевес на стороне обороны, но удастся ли Козе должным образом воспользоваться им, и наконец-то удается, иск остается один, и он просто вынужден эту позицию покинуть и убежать как можно дальше, чтобы, да, в будущем, конечно, побороться, но, как вы знаете, в любом случае... Отступление и отдача какой-либо позиции всегда сопровождаются тем, что потом эти позиции обратно уже, как правило, не вернешь. И у нас улетает один из игроков, и это смог. Лагал, лагал, и вылетел все-таки в итоге. Но для команды Time Factor это счастливый билетик, потому что смог-то был в живых. И теперь в результате остался только лишь Эвольверс, который дежурит сейчас на кухне, знает, что его... Со... Ой. Ну вот, между прочим, сейвится Эвольверс или не сейвится, хитрые у него там стратегии или не очень. Но все, все два раунда, которые сейчас забрал себе, ну, вернее, которые забрала себе коса смерти, все их выиграл Evolvers. Именно он. Ну, бот. Бот добавлен пятерки, четверки, вернее, из косы смерти. Надеюсь, смачок вернется. Ситуация, конечно, все равно очень-очень непростая Константин, привет, это -запись, запись Иск минус бот Вот как бы был бот и нет бота ну, а учитывая, что минус прилетел из коннектора, и есть игрок, который сплетует точку А из ковров, это Зенти. Ну, очевидно, что основной выход на точку А, и игроки, находящиеся на точке Б, уже, по сути, отрезаны от адекватных позиций. Минус от Брингера и в соло рейдж со снайперской винтовкой. Но тут как-то, наверное, надо все-таки сейвить. Идти что-то выбивать, это прям, ну... Дело неблагородное в данный момент. Ну, и даже пытаться играть на... Выбивание каких-то девайсов тоже, в общем-то, смысла лишено. Можно расстрелять хоть всю команду, но если не выиграешь раунд, какой. Какой в этом? Черт возьми, смысл! Вот это да, нахрен! Вот это хедшот! Та-та-та-та! Дифуза подбирает, успеет же! Успеет же затащить! У меня давление поднялось, дорогие друзья! Несите таблетки! Один нахрен в четыре! Вот это выбил! Я в шоке просто, дорогие друзья! Это самое бесподобное, что в последнее время вообще могло только случиться! Охренеть! Вот это да! Какая же жесть, дорогие друзья! Как можно было слить такой раунд? Вот это называется расслабили булочки ребята из команды Time Factor. Обычно, кстати, такой... И бывает, когда кто-то булочки расслабляет Там обязательно наказание за это следует Зенти и талант По фрагу в следующем раунде Минус от Брингера, ну тут прям видно, да Разозлились таймфакторовцы То, что у них э -э, Предыдущий раунд в наглую изъяли И Вольверс расстреливает Дениса И, ну, как бы Двухкратный перевес э -э, Ну, типа Это двухкратный перевес Хотя, черт возьми, смог один против четверых я только что видел, как один в четыре вытащил, поэтому все. Я сегодня, черт возьми, больше никаких э, не буду озвучивать доводов. Ну вот смог промахнулся, дважды причем промахнулся. Хорошо, что здесь его еще и не покрамсали на ремни. 10-3, дорогие друзья. Уф. А жарко стало, черт возьми, от такого раунда. Вот реально прям жарко стало. У меня нет слов, это прекрасно А как, что, сот подъезжает Ну да, я согласен, действительно, момент Момент очень крутой Чатику прям зашел Ну а как такое вообще могло не зайти? Вы видели, что он сделал? Просто Просто капец Я в шоке Стафи! Хороший минус по Денису Но Зенти при этом в спине делает два минуса И вот это как-то опять-таки Немножко нивелирует старания Одного игрока Занти еще один фраг сделал минус от Брингера, ну и джекпот. Все, все джекпот со снайперской винтовкой. Они, причем, заметьте, всегда остаются один в три, один в 4 со снайперскими винтовками. <laughs> Может, тогда не надо просто авики брать? Ну, что-то, типа, они не всегда помогают. Мне кажется, вот такая вот история. Ну вот, кстати, статистика вам. В добрых традициях КС, красавчик. Да, Радо, я полностью с вами согласен. Это действительно поистине вот красивейший такой вот момент был. То есть 10-3, которые выигрывают на данный момент Time Factor. По сути, это тоже красивая игра, что они так прям вот непреклонно играют, как говорится, да, и не позволяют своим соперникам хоть где-то доминировать. Но факт остается фактом. Э -э то, что. <pooned> <onsieur> Ну вот, а если бы он не повернулся на другую позицию, то есть он убил бы Зенти, но его убили бы с другой стороны. То есть тут вот безвыходная ситуация была для джекпота. Вот, короче, все это меркнет по сравнению с тем, какие бесподоб... какой бесподобный клатч сейчас разыграл игрок команды Коса Смерть с никнеймом Рэйдж. Ну, собственно, тут как бы, я не знаю даже что сказать, у меня просто слов не хватает, понимаете? Чтобы выразить все эмоции, которые у меня сейчас есть Ой, какая хорошая Хаешка от Эвольверса. Минус от Стафи. Брингер Какой хороший десант от Брингера Охренеть Че вообще они творят Один на один со смоком Флешка прям в лицо смоку прилетела Ну и Хаешка, естественно, гов... говорит о том, кто где Да, дорогие друзья, Брингер Ответочку прям, можно так сказать, прислал за действие Рейджа Квадрокилл, оставшись один Против там толпы целой О, да, дорогие друзья 12-3, ну как теперь косе смерти Выигрывать такое вот это вот Не знаю уж, прям совсем-совсем не знаю В слабой стороне Отыграть сначала 9 матчпоинтов Просто для того, чтобы сравняться А потом еще и э, выиграть 4 матчпоинта для того, чтобы стать Победителями, что-то похоже Как на что-то неизбыточное То есть, ну это проблемно, но можно да, то есть нельзя э, Говорить о том, что нельзя Ну вот, тем более ошибается Брингер немножко Иск, кстати, пропускает всю кодлу соперников На точку Б, как бы там слышно уже Куча десантников Иск ставит хэдшот Джек Пот Размены минус по иску из Зенти. Хэдшот по стафе. далее следует ретейк 3 в 3. абсолютно равная ситуация Здесь попытка перестрелки Денис Дракон, минус смог Минус от Джек джекпот последний Но и его тоже, к сожалению Продавливают, дорогие друзья Пистолеточка отходит к коллективу. Таймфактор. Тут, в общем-то, у ребят как бы, опять же, получается весьма-весьма неперспективное будущее. Ну, это я про косу смерти, да? То есть вот вроде бы как бы можно было надеяться еще на что-то, но вот уже с потерей пистолетки. Ай-яй-яй-яй-яй, будет практически ничего невозможно сделать. Но была поставлена бомба, поэтому один экономический в любом случае придется делать. Дальше уже как-то что-то, но ну, можно будет хотя бы попробовать реализовать. Но, опять же, тут надо приблизительно прикидывать, что, возможно, произойдет отдача 14-го раунда. И со счета 14-3 камбэчить будет крайне непросто. Миллиард гранат, которые ничего абсолютно не нанесли, кроме трех урона Брингеру. Ну, а он зато сделал два минуса перед своей смертью. Минусы джекпот, кстати, да, хороший такой с дигла хедшотик прилетел Брингеру. Ну и опять же, у нас устанавливается бомба, что уже точно говорит о том, что в следующем раунде. О-о-о-о! В следующем раунде будет бай полноценный. Но да, это все же 14-3, как я говорил буквально минуты ранее. Чего-то коса смерти сегодня. Не собрались. Вот, ну, не, не собраны играют в плане, вот. Да, и вот теперь уже начинаются фановые движники, да, какие-то. Купил один дробовик, смотри, да, потом решил, что лучше купить другой. Нова не зашла, решил купить XM. А, он дропнул его просто. Ну, окей. То есть тут уже с дробовиками решили таймфактор обороняться. Ну, кстати, обороняться с дробовиками проще, чем атаковать. Потому что, ну, спрятался куда-нибудь за стенку. И сиди, реализовывай дробовик свой. Замечательный. На коврах у нас, кстати, никого нету, поэтому Денис Дракон пока вне игры, ну и перспективы, кстати говоря, того, что он в эту игру попадет, тоже достаточно призрачные, все-таки не та позиция для реализации. Минус от по Эвольверсу, но тут уже должна быть вылазка на точку А, и она наконец-то начинается, но правда с запозданием. Два минуса от Жекпота, минус один от Зенти, минус от Стафи. И Зенти с Иском остаются вдвоем, но три соперника. Много ли это для коллектива Таймфактор? Сейчас узнаем. 72,69 хп на двоих и минус отыска. Иска. Жекпот погибает, смог не может пока поставить бомбу, Зенти! Вшил! Просто вшил, дорогие друзья. Ну и при счете 15-3 матчпоинт, как вы понимаете, такое, опять же, переходит. Это вот все в разряд. Практически, но ну, неотыгрываемого. И там ставь, еще дробовик купил. Ну, друг. Друг, зачем ты-то купил дробовик? Зачем? Зенти. Энтрифраг по смаку, дорогие друзья. И уже вот так сходу. У команды Time Factor очень мало ребятишек остается. Рейдж забирает иска. И Вольверс минус талант. Денис дракон забрал. Рейджа. Десант с дробовичком. А не на кого десантится-то в результате. Дабл килла Дениса Дракона. И третий не удается сделать. И Вольверс снова в соло. Снова может затащить. Из трех взятых раундов, как минимум. Как минимум. Два взял именно и Вольверс, но не в этот раз. Вражеская хаешка настигла цели, и Вольверс погиб, а счет в матче стал 16-3.